Всем доброго времени суток, с вами Катамхали Американская ПТшка 9 уровня Т95 Карта Перевал, игрок Приказой 1991 Какая же это все-таки боль играть на таких медленных машинах Это просто иногда становится невыносимым Особенно на больших картах, когда уже все там разъехались по позициям Ведут какую-то перестрелку, а ты еще только на полпути находишься. Ну, здесь пока что без Т-95 ничего особенного не произошло. Ползет себе спокойно. Тут идет вялая пока что перестрелка. Проджетто! Проджетто, уходи! Успел. Успел откатиться. Он что, надеялся Т-95 пробить в лоб? А счет 1-1 уже стал. Вот там еще один желающий выкатился. Шкода ну, кстати, Шкода мог бы там от башни, хотя сразу т 95 на золотой снаряд перешел, а тут, блин, про джет только выглядывает. ну, а там еще и вафли, но это, видимо, там где-то на горе сидит. я, кстати, не так давно себе Мауса прокачал. вот... Да, у них подвижность примерно с Т-95 одинаковая, конечно. Но зато я на Маусе сделал ЛБЗ. С первого же боя, вот этот, где надо много натанковать, на, ну там совокупности натанкованного, нанесенного урона. На Маусе прям с первого боя сделал, выехал. 8000 натанкованного, пожалуйста, ну нанес там не так много, может три. Но, тем не менее, этого хватило, чтобы ЛБЗ сделал. счет то там на правом фланге все плохо. Сразу 4 тяжа прорываются. Там осталась одна ПТ-шка союзная. Ну, сейчас ее быстренько там почикают. Т-95 сразу смекнул. У него есть время, чтобы вернуться. Поехал базу защищать. Счет 3-6 уже. Пока что 0 урона. А уже идет четвертая минута Вот, пожалуйста, минус ПТшка И там пятый тяж еще туда Я смотрю, БЗ-68 Но он пока не едет Четыре ну, тяжа сейчас точно будут двигаться к базе И никто этого не видит Всем по барабану Но Хотя счет уже 3-7 Многие в этот момент смирились с тем, что это поражение Кто-то вообще, бывает, не смотрит на мини-карту И не в курсе, что в бою происходит Прицел смотрит. Так, да, гляжу в книгу, вижу фигу. А да, успеть. Успеть бы еще Т-95 сюда заползти. Опасно сейчас противники уже тоже там, наверное, в гору ползут. Счет уже 3-8. Пять танков преимущество у противника. Т-95 почти осилил этот подъем. Скорость 8 километров. Ну, там еще вон АМХ приехал. На помощь. Ну что? Успел, да? Не зря Боллс СТ-1 сразу бочину получает на 749. И это первый урон в этом бою, который нанес Т-95. А прошло уже почти 5 минут. Ну, еще, по-моему, второй раз успеет. Вот те и вот тебе СТ первый. Счет 4-8. Готов защитник. Может надо было лучше 705-го сейчас стрелять. чтобы был немного остудить, а то он с полным запасом прочности сейчас. Ну, зато минус ствол, да? Е-75. Вот, урон уже. Три выстрела за 2000 перевалил. Ну, а что поделаешь, когда средний урон 750. Быстро. Ну, отсюда было несложно там крышу выцелить. Даже не надо было лючки. Там вся крыша, по-моему, под таким углом пробивается без проблем. Что, 705-й тоже пошел за пирожками. Ну, огрызается 705 там на 463. Ну и хватит на получай, так сказать, добавки. Приехала проджета со своей пуколкой. он даже не сдвинулся. Стоит, выцеливается, не понимает. Ну, куда же мне его пробить? Ну, я прекрасно знаю, что там ему пробить некуда. Т-95. Надо было пока время Т-95 был на перезарядке подниматься вверх и, ну, пытаться как-то даже в такой ситуации крутить. Да, он плюс там еще легкий танк. Могли бы развести Т-95. Но нет, он замер, стоит, выцеливается, да, там водит, наверное, мышкой по корпусу, смотрит везде индикатор красный, красный что ж делать Ты 95-го на десятках ты проблема пробить лобовую проекцию? там в, в НЛД, но там НЛД маленькая тоже выцели, попробуй ну что, а будут по одному подходить теперь, да, закон жанра еще 6 противников осталось живых Витлякс пришлось ему съехать с захвата, да? Вниз тоже спускаться сейчас опасно. Сейчас там еще вон Т-30 где-то подползает. Шкода. Ну, все там покоцаны. Большинство шотны. Кто, кто первый? Никто не решается. Ну, правильно, никому, да? Тут чет четверо стоят, так подъехали. Все понимают, что одно пробитие и все. Умудряется как-то там этот колесник, блин, золотым снарядом пробить. Ну, не страшно, там 160. Сбитый гусля. Решился Т-30, решился. Пополз. Куда пополз? Рассчитывал, что Т-95 на гусле будет стоять. Вот, еще один желающий. Готов. Уже противников 4 осталось. Один еще так и не доехал. Вот, все. Теперь все в сборе, по-моему. Готово Вафля. Противники вообще не понимает, что им сделать. Вот, поехал Светляк, решил все-таки сбоку заехать, но не успел. Не хватило мощей, чтобы побыстрее ехать. Не знаю, может режим там переключил? Не тот. Я не знаю, на колесниках не играл, у меня нету, как там это работает. Но что-то как-то медленно он, по-моему, горку поднимался. Еще один противник, ну и осталась Шкода. 218 запас прочности у которой... Т 95, я думаю, не составит проблем с ним разобраться. Ну, главное тоже, в принципе, сейчас ну, у Шкоды все-таки барабан на два снаряда. Причем с неплохой альфой, пожалуйста, на 500 пробивает.